Разъяснение э, Министерства юстиции Относительно э, порядка Наследования в условиях э, Военного положения Ну, наверное, оно больше касается Нотариусов ну, Возможно, среди зрителей э, на канале Подписчиков есть нотариусы Если нет, то и э, Людям, которые, у которых Открылось наследство там, в связи с смертью И так далее э, Близких, родственников Ну, в общем, Вопросы наследства, кого интересует, как это будет, ну, потому что это у нас разъяснение для нотариусов. И, естественно, при обращении к нотариусу, нотариус будет действовать, вот, в, исходя из того, как ему разъяснили, потому что здесь ряд изменений произошел, ну, например, постановление Кабинета Министра, вот, 6 марта 2022 года, номер 209, были внесены изменения. В постановление, которое было уже 28, номер, 28 февраля 2022 -го года, номер 164, которое как раз и называется «Некоторые вопросы натрята в условиях военного положения» и установление, что на время военного положения срок для, ну, течение срока для принятия наследства приостанавливается. То есть, ну, на самом деле, это не то, чтобы ну, таким кабинет, ну, постановлением кабинета министров нельзя такие изменения вносить. Почему? Потому что это гражданским кодексом устанавливается срок для принятия наследства. Вот. Но, возможно, нотариусы просто будут себя так вести, потому что рекомендация такая. Вообще срок исковой давности прекращает, ну, прекращается, допустим, продлевается. На, с это, на, а вот по сроку для принятия наследства, ну, по крайней мере, в гражданском кодексе я такого не видел. Вот, что касается э, остального, да, то, ну, наверное, вы можете отложить это мероприятие. И еще один момент, что в условиях военного или чрезвычайного положения, наследственное дело может завестись по вашему обращению э, любым нотариусом. То есть, раньше это было, если, допустим, недвижимость, то по месту нахождения недвижимости или месту проживания наследодателя и так далее. То есть, там были условия. То теперь, опять же, я же говорю, ну, как-то в законе одно, а вот в постановлении... В наказе министерства другое, ну понятно, что исходя из э, обстановки, но тем не менее, да, э, то можете открыть, наслед... ну, обратиться за открытием наследственного дела к любому нотариусу в Украине, вот. И э, наследственное дело подлежит регистрации, э, там ну, нотариус будет уже, если не, работать, ре, не работает реестр, будет регистрировать, когда уже заработает в течение пяти дней после того, как он заработает и так далее. Э, что важно, что э, запрещена выдача свидетельства о праве на наследство в наследственном деле, э, которое заведено без использования наследственного реестра до его регистрации в наследственном реестре. То есть, если реестр не будет работать, то, естественно, свидетельство никто не выдаст и не получит. Вот. Если... Э -э, ну, опять же, если реестр не работает. Также э -э, в условиях военного или чрезвычайного положения э при отсутствии доступа к реестрам нотариального удостоверения э -э, Завещание, внесение изменений в него и его э, отмена, и нотариальное удостоверение доверенности, прекращение их действия осуществляется без использования этих реестров, с, с последующим внесением в них э, соответствующих э, сведений на протяжении пяти дней рабочих с дня э, восстановления такого доступа. Ну, вот такой вот момент, интересно, как это будет, допустим, работать, когда нужно будет другому нотариусу проверить изменения, да, а доступа не будет. Ну, то есть ряд таких вопросов вроде как разъяснили в и сразу же появляются и другие вопросы. Ну, имейте в виду, вот, такое короткое разъяснение, кому интересно Кому это надо, может быть, будет полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, буду их держать в курсе.